сердце женское, по куску. И в поход мы ушли Не за славою, А погибнуть так хоть не за зря. Мы сердцами мужскими Корявыми Заслоняем и вас и моря. Пим над смертью, со смертью повеенчаны. Но опять мы ее повели. Плащи женщины радуйтесь, женщины. Мы живыми к причалу пришли. Плащи женщины радуйтесь. Женщины, мы живыми к причалу пришли. Так торпедами коги качаются. Может завтра нам слово в поход. Только женщина мне улыбается. Да что, верит? и любит, и ждет. Только женщина пусть улыбается, Каждый и любит, и ждет. Я только на этих дизельных лодках, не на наших современных атомоходах, где там... Турбинные двигатели, а тогда были дизель, дизельные моторы, поэтому моторы за спиной, поэтому за спиной моторы ревут. И во-вторых, там так тесно, что койки у матросов прямо над торпедами, под ними прямо вот торпеды, которые должны были выстреливать, вот поэтому над торпедами койки качаются. Это ж такое, такое.